США изучают разведданные о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Нына. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации. Глава Северной Кореи, якобы при смерти после серьезной операции, на фоне пандемии коронавируса, когда штаты лидируют по числу зараженных, в Вашингтоне вдруг забеспокоились, почему Ким Чен Нына так долго не видно на публике. О том, что сообщает официальный Пхеньян и какая информация поступила из Южной Кореи, в репортаже нашего собственного корреспондента в США Дениса Давыдова. Нам поступают новые срочные сообщения. Согласно данным из Северной Кореи, Ким Чин Ын предположительно находится в очень тяжелом состоянии. Возможно, он даже при смерти. Как здоровье забеспокоились штаты, ведь день рождения деда Ким Чен не пропускал никогда. Впервые за 9 лет правления его нет на фотографиях с официальных торжеств. Да и торжества скромнее обычного. Парадов не проводили, спутников не запускали, только цветы к монументам вождей. Жители непривычно и поголовно в масках. Председателя не видно на публике почти две недели. Что произойдет дальше, если Ким Чен мертв? США спекулируют, как всегда, со ссылкой на источник американская разведка держит руку на пульсе и данными о здоровье кима щедро делится с прессой соединенные штаты получили сведения о том что ему сделали операцию которая вызвала осложнение, и теперь его здоровье угрожает серьезная опасность сша начали продумывать что делать если ким умрет будет всплеск беженцев или потребуется гуманитарная помощь соединенные штаты воспринимают информацию об угрозе здоровью ким чен Ына всерьез мы очень внимательно следим за за этими сообщениями, КНДР это очень закрытая страна. Они крайне неохотно предоставляют информацию о многих вещах, в том числе о состоянии здоровья Ким Чен Ына. 37-летнего вождя рано хоронят. Южнокорейские издания пишут, 12 апреля ему провели операцию на сердце, из больницы благополучно выписали. И сейчас он восстанавливается на даче в 100 километрах от Пхеньяна. Там сменили охрану, убрали солдат и поставили телохранителей председателя. Не было обнаружено необычных признаков, которые могли бы подкрепить сведения о проблемах со здоровьем председателя Кима. Рабочая партия Северной Кореи, военные, кабинет министров не предпринимают каких-то особых действий и экстренных оповещений. Офис президента Южной Кореи не подтверждает информацию о том, что Ким Чен Ыну стало плохо. При этом британская Гардиан пишет о давних проблемах с сердцем вождя, которые обострились еще осенью. А несколько недель назад Ким поднимался на священную гору Пиктусен, и нагрузка якобы оказалась непосильной. Молодой председатель слег. Когда Ким Чен Ын принимал участие в саммитах, мы могли взглянуть на его здоровье и реальное состояние. Врачи пытались извлечь как можно больше информации. Информации. Они подсчитали количество вдохов в минуту и сделали вывод, что он был либо очень взволнован, либо на самом деле дышал с трудом и у него были проблемы с легкими. Кимчинан уже пропадал и на гораздо больший срок. Почти 40 дней его не было видно в 2014 году. Тогда азиатские СМИ узнали, ему удалили кисту на ноге. Вождь заметно прихрамывал. Но все это лишь ничем не подтвержденные слухи. Информация о здоровье Кима, его перемещениях гостайна и внутри КНДР. Вот и сейчас нет никаких официальных данных от Пхеньяна о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Звучат предположения, что он может быть на карантине, хотя Центральное телеграфное агентство КНДР не сообщает о случаях выявления коронавирусной инфекции в стране. Однако Вашингтон буквально на днях спешно снял ряд ограничений на поставке гуманитарной помощи в Северную Корею. Денис Давыдов и Николай Коскин. Вести из Соединенных Штатов.